Всем привет! В этом видео я расскажу как из одной детали сделать сборку. Напомню, что наша деталь многотельная. Она состоит из трех отдельных тел. Это стаканник, логотип и стакан. Для того, чтобы сделать сборку, нам необходимо либо сохранить отдельно каждое тело в отдельный файл, либо с помощью конфигурации скрыть ненужные тела так у нас здесь одна конфигурация по умолчанию добавим еще одну конфигурацию допустим будет подстаканника называться Чем удобны конфигурации именно в этом аспекте? Тем, что у нас одна деталь так и остается, и мы можем легко поменять геометрию всех входящих в эту деталь тел. Здесь в подстаканнике мы скрываем логотип и скрываем вот этот стакан. У нас остается только одна деталь подстаканника. Но, к сожалению, этот способ не лишен минусов, о них я расскажу чуть позднее. Теперь нам нужно добавить еще две конфигурации. Это будет логотип. Здесь мы высветим логотип и скроем стакан. И добавим еще одну конфигурацию, будет называться стакан. Здесь мы скрываем логотип и... Отображаем стакан. Проверяем наши конфигурации. Да, все отлично. И теперь настало время создать новую сборку. Я создал новый файл сборки, и так как у меня открыт всего лишь один документ, эта кружка, то нам предлагают ее перенести в Viewport. Здесь совмещаем две исходные точки. И теперь. Просто выбираем конфигурацию вот этого элемента детали нашей кружки Здесь конфигурация, допустим, будет подстаканник. Щелкаем ОК. Вот у нас здесь остался один подстаканник. Дальше мы просто копируем, выбираем вторую конфигурацию. Пусть будет этот стакан. С помощью базовых плоскостей деталей сопрягаем их между собой И добавляем еще одну копию. Здесь выбираем логотип. Также с помощью базовых плоскостей сопрягаем уже с имеющейся геометрией. Высвечиваем все плоскости и начинаем сопрягать. Добавляем нужный цвет. И вот у нас уже получилась сборка из одной детали. Если мы будем редактировать какой-либо элемент этой детали, этой кружки, то и соответственно сопряженные элементы, отдельные тела, такие как стаканник, там, логотип или еще что-то, они тоже будут отредактированы. И нам не нужно будет следить. За правильностью геометрии. Но здесь есть один существенный минус. Если мы захотим проверить интерференцию. Такие значения интерференции очень легко объяснить. Так как мы просто скрывали тела, они а погашали их. То есть здесь по сути находятся три кружки. И все эти кружки, геометрия всех этих кружек совпадает между собой. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я покажу, как SolidWorks сделать чертеж из этой сборки. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.